Здравия вам, господа бояре! Сегодня я решил предпринять вылазку на природу, на Красноярское море, Красноярское водохранилище, если правильно, на лодочке, и не один со мной сегодня подписчик из москвы приехал специально в сибирь погостить вот такой вот большой Леха, беглёха <свят> беглёха это 140 килограмм живого веса беглёха вроде поместился лодка вроде не утонула мы собираемся в общем-то далеко в бересинский залив потому что беглёха насмотрелся моих видосов с этого бересинского залива и решил посмотреть все лично и самостоятельно Сейчас прогреваем мотор и у нас есть животрепещущий вопрос. Выведет ли мотор 9,9 лошадиных сил нераздушенный, который не раздушивается, выведет ли он на глиссирование всю вот эту массу? То есть я 90 килограмм, беглеха, 140, а мотор 26, топливо килограмм 12 и лодка 38. Плюс еще багажа килограмм 10. Крубая передача, вот, все, поехали. Погнали. Йоу! Выходим с гавани. Так, чуть-чуть левее, сядь-5 сантиметров. Все, отлично. Так, пробуем. Субтитры мы с вами заедем на базу отдыха Самсун. Самсона самого нету, плата. Здрасте, самсон здесь? самсон здесь? А где он? Шарится где-то? Спит? Да. Ну, в смысле про хозяина этого этой базы. Не, не, не. Это общая нет? база, да? Ну, это самопальная такая база. Он тут устраивал. То есть вы при, пришли, увидели место и остановились, есть, да? Нет, у нас человек видит. А. Понятно. Ну ладно, тогда, если его нету. Ну, баня-то его вроде стоит, нет? Ну написано, что он солнце. Ага. Ну понятно. Ладно, значит, нету его здесь. Погнали в залив. Погнали. Короче, тут такая, он сделал, купировал этот дом. Это, да, да, да. Он оставил здесь там дело, вот эти все, сделал uh -huh. как их мангалы там. Здесь uh -huh. вот это у него кухня, там туалет, баня на воде. Можно приезжать вот так вот. Ну, понятно Но когда он здесь э, как бы сдает это все это косарь за сутки берёт. ну сюда входят все, все удовольствия сюда входит только доставка и ночевка остальное удовольствие покупаешь а -а -а. остальные ну баня бесплатно там экскурсия а -а -а. в берусинский залив на плоту у него там тысячи полторы стоит ну и тут в смысле с палаткой своей он может выдать база в полурабочем состоянии кто хочет, кто сюда заезжает. Вот видим, там несколько человек каких-то мимо просто проезжали, решили остановиться и немножечко отдохнуть. Мы поедем дальше, мы поедем в Бирюсинский залив. Там очень красиво, и это самое красивое, наверное, место на Красноярском море. Здесь больше в других местах, в принципе, не на что смотреть после того, как ты побывал в Бирюсинском заливе. Лехе показать мамонтовую пещеру это такой вот грот он сквозной но сейчас вода очень большая и все затопило мы видим только кусок видим самый верх но вот с другой стороны можно тоже туда заехать и посмотреть он как бы сквозной грот и там еще внутри отроги всякие есть и вот здесь еще один вход находится здесь тоже его затопило тоже мы туда не подойдем но когда вода низкая когда вода низкая можно туда заходить и когда средняя можно на лодке заплывать я в одном видео как-то заплыл показал в принципе даже и сейчас можно заплыть но только мы башкой будем цеплять вот эти скалы как звук блеска воды от камня особенно какой-то темп всякие плавают вот такие тут скалы красивые красивые растут на скалах чекай зрелище так ты там в сибирь видишь а вообще что ты приехал в сибирь все все ломятся куда-нибудь там в таиланды на юга зачем ты приехал сюда вот за этим вот за этим это стоит многого в таиланде такого нету не будет ну да так что если человек разбирается и понимает, для него это немало. Ни, ни с каким талантом не сравнить. Это как-то вот такой дикое величие, органическое, настоящее, суровое, не, не, не рукотворное. Суровое величие, Вот. И поэтому это природа. Вон, кстати, скала очень красиво выглядит. Там, не, да, не знаю, есть там грунт, а нет, туда подъехать? Вот. Там тоже очень красивый видок. Едем такой фути очень. народная лодочка катается классно, что мы поехали во вторник, народу нету, а то тут вечно когда. Ну на Катэ... выходные. На выходные да. Тут куча народу. Ну может быть мы сюда еще заедем, если звезды сложится на буднях. Может быть. Сегодня ведь только первый день. Будет. Самое, без мушки, мне отказался ну, Вот это вот царские ворота называется из основных вот карстовый грот Здесь можно выйти, погулять, наверх забраться Да, я уже пока, как бы сказать, кайфую но недовольно Блин, дрона бы запустить, но ветер Вот нашли какую-то базу отдыха Попытаемся тут провести время Да по всей видимости, там вообще никого нету. Никого абсолютно. печалем будем себя вести тихо, главное, чтобы не выиграли. Мне кажется, здесь медведя встретить реальнее, чем человека сегодня. Ну вот здесь, наверное, подойдем. Там что-то написано, наверное, не заходить, не размещаться. А Это мы рассмотрим. зайдем и разместимся. Да. Так. Причалем, но вот, здесь, здесь. неплохое камней нет нету там коряг никаких он труба какая труба железная причем да хреново на такую налететь так выходим беглеха давай Хаустная территория, запрещено находиться посторонним. Прикинь. А мы свои. А мы свои, да. Дебаркадеры вот такие. всяческие места для сидения. Беседочки. Такая интересная елка. Такая. здоровая. мы аккуратненько вот этот столик займем мы ж тут много не нагадим и все уберем да ну там на камнях конечно тоже интересно там все максимально красиво опаньки там а ты как хотел я чуть туда не присел ну, Надо было присесть, искупался было, ладно Искуп... Вода теплая Искупаться нормально, только я не хотел это делать в шортах Балдели мы на природе весь день, вели философские беседы Но любой день заканчивается И мы, конечно же, вернулись туда, откуда начинали Вернулись к ракете К легендарному советскому крылатому теплоходу ну, вот она стоит с обрубленными крыльями, пришпар... пришвартованная к берегу. Отслужили они свое. Дело в том, что их даже нельзя эксплуатировать по причине того, что на них нагрузки динамические очень большие идут. И усталость металла наступает уже где-то лет через 25. Я не знаю, как их до сих пор в Якутии эксплуатируют. Ну, там просто ничего другого нет, не знаю, может... Ну да, они продляют полей не ходит. Да, продляют срок эксплуатации. А у нас уже их все, в принципе, да, единой порезали. А вот это какая? Тут даже а, тут даже номера нету. А 25 лет это из-за того, что конструкция не соответствует условиям? Или нет, -за просто того, что... усталостные трещины начинают организовываться. Ну, по идее, тогда надо было места... бы какие ракет наделать вместо этих, где металл не устал. Ну это дюраль. Это дюраль. Вот она почти вся такая, какая вот она выпущена с завода. За исключением там вон какого-то пластикового окна одного. Жалук, что такие симпатичные кораблики больше ничего не Ну у нас А45 ходят. Вот тут кто-то окно врезал противное пластиковое, видишь? Это, наверное, хозяин, он там живет. Крылья обрезали. Ну, вообще, к ним вот так, вот, знаешь, прилаживают какие-нибудь небольшие моторы. Бывает, что электрические ставят. И в тихоходном режиме. Напоследок еще поближе к ГЭС решили подойти. Пофоткать вот эти три больших корона. А слева у нас бухта для судоподъемника в верхнем дефе. Сюда он корабли спускает, и там его бело-красный силуэт за деревьями немножечко даже видно. Отсюда мы его не разглядим. Он очень здоровый. Вот немножко его там видно.